Ребят. Ген, Ребят. хватит за логиками греметь Все, тишина Не, не запускается Все, пошло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 не вижу. Ключи фотку обускает. Мне тут передают. Стас не матерись. Хорошо, не буду. Лягушек мы не едим, тут да. он все спрашивают. Лягушек не едим. Так что вот это обыск так выглядел сегодня у журналиста Никулина. Видите, там все раздербанили. Вообще, очень все стало похоже на картину Репина, на арест пропагандиста. Такие приходят рожи, держи морды, все раскидывают. И получается так, что тот период, который весь мир прожил с пользой для себя... То есть, как бы налазил демократическое общество. Россия прожила несколько иначе. Вот я сегодня только приводил пример. Люди, которые недавно приехали сюда, спрашивают, говорят, а вот как французы, они правила дорожного движения соблюдают? И я говорю, я подметил одну вещь интересную, что если стоит один француз и горит красный свет, то он стоит на месте и ждет, когда включится зеленый. Но если их стоит 10, они сразу же идут. То есть вот если накапливаются их 10, они видят красный свет, они понимают, что красный свет для них не догма, что их уже 10, и поэтому они решают, когда красный, а когда зеленый. Вот этим они очень сильно отличаются, конечно, от нас. Очень сильно, поэтому, наверное, здесь и было так много революций. Вот. И, конечно, хотелось бы... Чтобы мы тоже понимали, когда красный, а когда зеленый. А у нас в России одна сплошная картина Репина. Как да. говорит, не ждали. Да. И вот опять. Не ждали, да. Вот все те же самые картины Ильи Репина не ждали, арест пропагандиста. Ужасно, это совершенно как-то вот, казалось бы, что мы к этому никогда не придем, когда валилась коммунистическая власть. И вот очень быстро пришли. И Даже намного дальше ушли назад. Ну, вот у Павла Никулина был восьмичасовой обыск, после этого его увезли допрашивать. Да, это называется как в песне о веселые зверушки мой перевернули дом. А еще нам сообщили, вот, что ФСБ разоблачила революционеров из загадочной организации. Есть, оказывается, такая, по мнению ФСБ, организация сеть. То есть не только артподготовка, представляете, но некая сеть. Ну, я думаю, они интернет имеют в виду. Ну, да, ну, да конечно. Они любят любят. То есть они людей хватают, пытают, те признаются им в чем угодно. И вот теперь они как бы к президентским выборам говорят, хотели быть революции устроены. А посему, конечно, должно быть все пчинно, да, чтобы нужно всех, кто против Путина, надо закрыть якобы террористы, они а в тюрьму. А Выборы, наверное, на фоне комендантского часа делают, да? Как ты думаешь, объявят они комендантский час? Ближай, я был... во всяком случае не удивлюсь. Да, если они увидят, что действительно забастовка избирателей набирает силу, я не знаю, что они будут делать у них. Очень трудно. Значит, сегодня вот доходит уже первое число. Всем, кому мы должны были перечислить за протоколы, мы перечислили. Тем, кто, я имею в виду, прислал документы. То есть, какие должны быть документы, это постановление суда, о штрафе апелляционной инстанции, о том, что в силе оставляет и квитанция об оплате. Единственный человек, которому часть только денег ушла, но я думаю, сегодня до конца дня уйдет все, это Илья, я фамилию не буду называть Илья, я извиняюсь, просто что-то там какая-то несработка, поэтому он, наверное, очень сильно удивился, что там какая-то микроденежка пришла. Сегодня до вечера придет все остальное. Так что, вот еще мне сообщили, что Михеев Алексей в Самаре задерживался, и что его обвиняют в экстремизме, там чуть ли не в терроризме, нужна юридическая помощь, мы вроде бы нашли адвоката, но все равно, если кто-то может еще подстраховать, в Самаре было бы неплохо, если бы связались поскольку у человека тоже, в общем-то, запрос так, пытаются закатать в тюрьму. МЧС сообщили о сильных снегопадах. Вот хорошо, видишь, слава богу, что есть МЧС. То есть, если синоптики, они сообщают о снегопадах, которые могут случиться, то МЧС уже сообщает о том, что случилось. Такие капитаны очевидности. Да. Говорят, а знаете, в Москве ураган произошел, 16 человек привалило. Ну, как здорово. МЧС сообщил. 16 человек. Ну, они как констатируют. Да, просто, да, кстати, ну, раньше да, они малень... хотели, вот случилось, мы спасали, вот ну, да. спасли, а сейчас только как э, передача, ладно, ты ведешь, ты сделать ничего. Ну, они да. как ты тоже констатируют. Да, да, да. Плохие вся, новости. Вся МЧС это да. да, да. плохие новости. Ну, очень интересно. Вот под Москвой произошел взрыв в жилом доме. Тоже да. вся МЧС рассказывает о том, что опять хлопок Газовоздушной смеси. Ну, констатирует да, да. ну, не взрыв, конечно. Хлопок хлопнул как раз, дом снесло, все нормально. И люди погибли из-за этого да. Под, сургались. Сургались. Под Саратовым горит в Ингельском районе птицефабрика. Ну, я так понимаю, из официальных сообщений, что горит вся птицефабрика. То есть там какой-то немыслимый просто пожар. Странно, как ты видишь, в Энгельском районе только что газопровод горел, теперь птицефабрика. Наводит на определенные времена, передел опять, гербанит. Да, вот. И в Дагестане там рынок тоже горит. Сейчас эта новость, где она тут у нас. Центральный рынок горит в дагестанском Кизл-Юрте. Тоже, говорят, очень сильный пожар. Не знаю, как там на самом деле. Больше никаких сведений нет. И опять аварии с автобусами. В Ростовской области 14 человек пострадало четверо погибших в результате ДТП с автобусом в Чувашии, опрокинулся рейсовый автобус и представляете, 36 человек было в автобусе никто не пострадал. Не царапины, автобус опрокинулся, а так вот удачно. Люди, люди, наверное, там все, кто был, наверное, эти эквилибристы какие-нибудь из цирка. Представляете, 36 человек перевернулись в автобусе и все целые Нет, ну ладно бы сказали, никто не погиб, но как ну, мог да. могли не пострадать это же... Ну, загадка это, я понимаю, как как никто не пострадал. Скажут, блин, чтоб только никто не пострадал. Напишите только, чтоб никто не да. пострадал. Второй за день пассажирский автобус в ДТП в Москве попал, но день еще не кончился, поэтому, в общем-то, надо ждать еще неприятностей. В московском метро произошел сбой, теперь это так называется. Сбой такой по техническим причинам произошел. То есть, когда происходили до этого сбой, говорили, сумку нашли, все испугались и разбежались. То есть, причина, скоро они им трудно находить уже новые. Ну, а да. вот главная причина, что у них головотяпство и бардак, что все воруют, они это не хотят признавать. Не, ну что ж. Зачем им признавать, что они абсолютно неэффективны, что они вредны для России, что их давно пора, в общем-то, размазать по полу. Пишет Отец Ануфрий Свободы политзаключенным. Это основное требование, которое должно быть на каждом митинге, на каждом мероприятии. Везде мы должны говорить о политзаключенных и о том, что требуем их освободить, безусловно, без всяких договоренностей. То есть вначале их освобождают всех, закрывают все уголовные дела, а потом мы будем о чем-то с ними говорить, с этими уродами путинскими. А до этого нет, никаких разговоров быть не должно вообще. Вот не могу не прочитать опять комментарий «Конь Резникович падла». Когда наши депутаты говорят, что Европу захватили геи и педофилы, то я им верю. Ведь там обосновались их дети. Ну да. Тут пишут, что в Москве пенсионерка жестоко избила врача. В общем, классика 60-летняя. Значит, женщина избила врача. Круто. И в москве я застрелили значит бывшего нет бывший совладелец одного из столичных банков александр осетров его расстреляли в упор я так понимаю и он сейчас в реанимации причем это в бизнес-центре постреляли Бизнес-центр Светогор на а, Летниковской, какая улица, да, в районе станции метро Павелецкая. Вот. И интересная такая новость тоже. в Калининграде вот рассказывают, грабители спустились с шестого этажа на простынях, то есть их засекли, что они из квартиры... Страшное преступление на крыше. Янтарь выносят. Ну, то есть они же знали, к кому пришли. А хозяин подпер дверь, чтобы они не смогли убежать. Они на простынях спустились, но их все равно взяли. Вот. И сейчас агитация происходит, вот пишут в Москве, по всем квартирам ходят из районных администраций, какие-то общественные советники ходят, которым деньги администрация платят всякие бабушки там, общественные советники и... Пишут, что в Ясенево жители устали от незваных гостей и повесили на дверь табличку «Бойкот избирателей, не звоните, не стучать». Вот это очень правильно. То есть мы призываем тоже «Бойкот, не звоните, не стучать, кто по выборам, идите нахер». Это очень хорошо. Вот еще комментарий можно прочитать. Владимир Савич пишет мне «Станислав, привет». Начало сценарий замечательный. Физик-проходимец, блондинка, деньги, карты, стволы. Но это уже было в катале. Вспомните другую историю для первой сцены. Это он имеет в виду мой, э, э, мою программу, где я там про Клементьева рассказывал. Но дело в том, что я рассказывал объективные вещи, реально случившиеся в объективной реальности. А вы мне предлагаете стать творцом и сочинять что-то. Поэтому... Вы уж там давайте сами. Я рассказал, как было на самом деле, но я вам разрешаю менять для... Если вы хотите что-то творить, пожалуйста. Да, скажите, как звук и видео. Борода, привет. Привет. И... Спрашивают, почему отпустили Навального. Вот Навальный сам предположил, что его отпустили для того, чтобы посадить позже за это самое. Ну, там сейчас какой смысл? Туда ближе к выборам, когда э, ситуация на накалится, такой крючочек оставили, чтобы можно было хватить его и посадить на 30 суток там, или на сколько они посадят. Ну да, сейчас смысла нет, потому что к выборам -то он уже выйдет. Вот к девяти волонтерам штаба Навального в Владивостоке пришли полицейские а, и показывают видео, как Хабаров готовится к приезду Путина. Полазит вот, по пояс в снегу с миноискателями, у дорог ищут мины. Да, а то кто-нибудь в снегу в Хабаровске минус прячет, и Путину могут подзорвать. Да? Так что подрыв Путина, это, конечно, вещь очень заманчивая. Но, скорее всего, этого не произойдет. И не потому, что они ищут. ищут да, так мир устроен, что мы должны сами его сковырнуть. И вот Европейский суд значит рассмотрел дела Болотников, там присудили какие-то смешные деньги, надо сказать, там по 10-12 тысяч евро, 12 с половиной за то, что их незаконно содержали под стражей, то есть это излишняя мера до суда, до вступления приговора в законную силу и чрезмерными Нашли сроки, а сами вообще дела ни, никак не рассматривали, и законность вот, приговоров тоже не рассматривалась. То есть, так считалось, презумпция того, что российский суд законно осудил болотников. Это очень плохо, это очень неприятно. То есть Европейский суд по правам человека <связывающего> <связывающего> явно не хочет вступать, так сказать, выступать на стороне истины. Там двойные стандарты, как мы уже выяснили. Да, мы говорили, что сейчас с Путиным также ведут себя, как в 37-38 годах с Гитлером. То есть пытаются <связывающего> увещевать, пытаются... <связывающего> как-то с ним договориться и так далее. Хотя они понимают, что с ним договориться нельзя, и что э, те люди, которые, в общем-то... Эм... Как, как Черчилль говорил, да, что Англия могла получить войну, да, но получила бесчестие и все равно получит войну. Так и так и здесь в общем люди должны понимать, что уже это было, уже они как-то связывались с Гитлером, и если бы тогда была жесткая позиция, может быть, все бы получилось иначе. Я забыл, кто-то из великих сказал, что войны нельзя избежать, ее можно только отодвинуть, причем к пользе другой да. стороны. Да, это верно. Поэтому то, что они делают с Путиным, это, конечно, ошибка. И вот следствие отпустил под подписку обвиняемого в экстремизме математика Богатого. То есть экспертиза четко показала, что он-то вообще не при делах, Да. А при этом вот только его отпустили под подписку. Ну то есть должны были прекратить делать, сказать, слушай, иди, и заплатить. Да отсутствие вины в России не влечет отсутствие наказаний. Да, ну не виноваты, но это не значит, что тебя не накажут, да? Они же работали. Вою страшных снах снится мальцев с кусочком капусты в бороде. Представляете, если бы я сам себе пореснился с кусочком капусты, я бы, это тоже был бы сон страшный. Я вообще, так сказать, ухаживаю, чтобы не было никаких кусочков капусты. И вот фигурант кремлевского доклада за день потеряли 1,1 миллиарда. Честно говоря, я думал, будет больше. Да, вот я, я был да, убежден, что акции хлопнутся гораздо на большую сумму, значит, какие-то они методы включили по удержанию, искусственные Ну да, Может быть, я думаю, что все же ждали этого и уже были готовы заранее, то есть это как бы отложенный эффект произошел только, а все уже предусмотрено было заранее? Ну, все равно, когда такое начинается, то акции начинают падать. Значит, кто-то вливал в них бабки, чтобы удержать их, чтобы они не так рухнули. Это совершенно очевидно. Я вполне допускаю, что Путин там как какими-то указами, тайными, как обычно, откачали бабло и кинули на спасение вот этих. Ну он же мы выяснили, бабушкам не помогает 83 рубля, бабушка да. замерзает, а помогает олигархам, чтобы, не дай бог, санкциям неприятностей каких не принесли. Да. Вот видишь, вот пишут, меня ругают, я так понимаю, что олигархи ругают, да, что, что я недоволен. Шибко ругается. Да, да, вот я сразу напоминаю, изречение олигархов, вот эти, которые попали в список, это очень важно. Усманов, если вы помните, яхт которого здесь вот недалеко стоит и уже называется «Она», да, то есть ее переименовали, свозили яхту в Барселону, получил другое название. Я так понимаю, Хозяйный, документы, да, документы переписали на клуб Я думаю, что Путин делает каким образом? То есть дает этим ушлепкам документы оперативного прикрытия, то есть любой же российский паспорт можно дать там уже Усманову, он будет там не Усмановым, там отжав а детовым, да, и он на эту фамилию оформит в любом э, офшоре там. Э яхту эту, да. Зачем гонял в Барселону? Я с товарищем советовался, я как бы не знал про такие дела. Говорю, да там любой-любой флаг получишь. Путин как раз в Барселоне получил для своей яхты флаг Каймановых островов. Но вот ему-то не стыдно президенту России. Президент, да, И на нем записана яхта и под флагом Каймановых островов. Да, яхта позор, Алипия, да. стоит в Сочи под флагом Каймановых островов, принадлежит Вове Путину. Так что... Все этим они пользуются, представляете? Вот. и Напоминаю, что нам сказал Усманов в свое время. Я, это цитата, я специально взял цитаты. «Русский народ не уступит». Санкции, там нормы, права какие, у нас были всегда, у нас была всегда норма. 125 грамм хлеба в сутки и право Подонок, купить. это он со 125 э, грамм такую рожу себе накусал. Ну, Пидорас, кончен. Газеты не закроешь. Да, просто, да, кончен, Как в акзалите. Хлеборецка такая, что... Как? говорил Крохин, рожи с похмелья не обдрищешь, да? Вот. И что сказал Олег Перв, который тоже там занимает одно из передовых мест и больше всех, говорят, потерял на санкциях 250 с чем-то миллионов, но это херня полная. И это очень мало. Он сказал, я надеюсь, это когда вы спросили, о чем вы мечтаете, вот мечтали к первому. Вот как ты думаешь, о чем может мечтать человек, который миллиарды? Ну, во ну, а втором миллиарде только я надеюсь, что в будущем смогу передать моему сыну крупный пакет акций Лукойла, который будет стоить гораздо больше, чем сегодня. Вот это мечта у человека, можете представить? В будущем денег не будет, а он мечтает. Да нет, люди должны мечтать о каких-то вещах. Я и говорю, информационном мире на пороге стоит. Уникально. Ну, про Сечин, что говорить, мы говорили, что... Нефть вообще самое интересное, что есть, сказал Игорь Иванович Сечин. Я не представляю, что надо в башке иметь, наверное, не мозги, а нефть, чтобы такую херню сказать. Батурина хорошо сказал, в свое время тоже в санкции, в санкции попал Елена Батурина. сказала, мне, как и любому инвестору э, России, гарантирована защита моих прав. Ты можешь, это вообще, да, я говорю, то ли они там а, а о они Да нет, да какие, да даже и инвесторам, да даже у этой же Батурины да. пополовину отжали, пока они не договорились. Ну, да. да, Михаил Прохоров, который тоже попал в санкции в свое время, сказал, вот это вот, это надо вот прочувствовать, это еще круче даже, чем Усманов, про 125 грамм хлеба, это гениальная фраза, это вот, вот как в э, «Тысяча одной ночи», это надо маленькими иголками вытыкать в уголках глаз, так это называлось, это гениальная фраза. Лучше багром на жопе. Российские люди. После многих лет унижений и трагедий заслужили право на красивую, веселую жизнь. Конечно, жаль, что не все могут себе в это Куршанели позволить. С да? да, ну ты не перемен. Конечно, жаль, что не все могут это позволить. Это он сказал после инцидента в Куршамере. Ему нас жаль, что мы не можем это позволить. Путин, если вы помните, который в санкции, к сожалению, не попал, но который там должен быть самым главным, он сказал, что касается различных слухов по поводу моего денежного состояния, это просто болтовня, которую нечего обсуждать, чушь. И вот цитата, которую он, если вы помните, когда вы спрашивали о Ралдугине, журналисты, которую, как он отвечал, я приведу полностью цитату Теперь, что касается Сергея Павловича Ралдугина. Он не просто какой-то музыкант, он народный артист России, блестящий музыкант, я думаю, один из лучших. Его спрашивают, как у Ра Ралдугина Ра Ра оказались 2 миллиарда а в Бразилии. Он да? А он говорит, да он народный артист и так далее. Многие творческие люди в России, не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. Насколько я не знаю, Сергей Павлович тоже, но какой его бизнес? Он является монетарем моноритарным. Акционером в одной из наших компаний. В одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. А нет ничего подобного. Какие-то какие зарабатывает. Представляешь, то, то есть он говорит, что ничего этого нет. Ему говорят, 2 миллиарда у чувака откуда? Он говорит, да этого нет ничего. Он народный артист, у него нет денег. Для этого есть поговорка в русском языке. глаза, его да. боже божьи росы". Так что я о чем хотел сказать, что я хотел, вот прочитав это все, я вам могу сказать точно, что это мутанты, это мутанты, настоящие мутанты, это не люди, у них нефть в голове, и вообще путинщина это отрицательная селекция. Вот представьте себе, есть Путин, да, откуда он взялся, этот хрен с горы магнитной. Ну, Ельцин его как из мешка достал, сказал, вот вам Путин. Причем, как он его достал из мешка? Ну, его же отовсюду выгнали, Вову. У них с Собчаком не получились выборы. Победил абсолютно ничтожный Яковлев, вообще ничего из себя не представляющий их отдрючил. Представляешь, действующего губернатора Путин организовывал ему выборы, был вице-губернатором. Там все Зубковы, Грызловы и вся шобла была. И все на выборах заняли предпоследние места. Можете себе представить, как в анекдоте про мудака, когда жена говорит, ты мудак, если будет конкурс мудаков, ты займешь на мировой. Ты займешь предпоследнее место. уже обижаться, а почему предпоследний То есть, Второе место, не предпоследнее. Займешь второе место. Он убежает. Почему не первый почему второе? Потому что ты мудак. Вот так и эти. Мудаки такие. Они предпоследние места заняли. Даже не последние. понимаешь Потому что мудаки. Так вот, всех этих он сейчас вытащил. Путин тот Путин, который все проиграл вместе с Собчаком, сидел пьяный в ресторане, и есть даже фотки, рыдал там, к нему боялись подходить, потому что тот, который, которого выиграл Яковлев, назвав пидорастом, сказал, гоните нахер этого пидораста. И все, и он рыдал, его взяли в Москву, к Ельцину и так далее, и так далее, и так далее. И вот это ничтожество стало президентом. И таких же ничтожеств притащило вместе с собой. И естественно, что они каждый набирает под себя людей которые еще хуже еще слабее потому что ну как человек устроен уже не могут дураки не могут набрать умных представляешь вот это вот поэтому отрицательная селекция в россии она отрицательная, но я даже немножко тут добавлю, что дело в том, что Путин не просто так попал в Москву, и на выборах он не упирался, у него уже готова была в Москву там явка, пароли, как говорится. Они же уперли больше миллиарда по тем деньгам, долларов, ну, начиная от продуктовой аферы э, и так далее, э, когда они похищили, похитили с Петром Мавиным там э, редкоземельный металл, алюминий и так далее. Так вот, он Шел в Москву не просто так. Он же шел к Ельцину и с этой целью и шел. Он э выполнил заказ по устранению э Рохлина. Генерал помог Ельцину избежать э свержения власти. И он упорно шел к Ельцину. Он, с одной стороны, конечно, э отрицательная селекция, но он злой э и, э как это, ну не гений, а... То есть он вот эти... То, что касается негодных дел, он тут специалист, конечно. Такие вот дела. Так что, ничтожный карлик был назначен на то место, которого он никогда не занял сам. Никогда. И, соответственно, назначает на другие места еще худших. Так, поэтому это и есть отрицательная селекция. И вот его спросили про список, вчера, сегодня обсуждение идет очень сильное. Он заявил, но ну, вчера об этом не говорили, он заявил, что включены в список все 146 миллионов россиян. Да. Молодец какой, нет, Вов. Включены в список только твои подарки. Жаль, что ты туда не включен, И жаль, что другие твои подарки туда не включены. 146 миллионов россиян очень сильно радуются. Обрати внимание! Никто не в переживает, да. никто не переживает. Даже ватники не переживают, которые уже все поняли. То есть, если раньше ватники считали, что Вову там хороший, даже они сейчас так не считают. Но они считают, что у Вовы денег нет, то есть он не пострадает, да и в списках-то его нет. Ну, да. Поэтому Вову все хорошо, и они довольны. вот Грязный Гарри спрашивает, Станислав, сегодня будет рев панорама после народа власти? Там стоит заставка ожиданий. Да, сегодня будет вторая передача про Путина, и там я как раз буду рассказывать, каким образом Путин стал президентом, как он пришел к власти, как раз это будет вторая на тему Путина передача. И Лавров отреагировал на кремлевский доклад. Он сказал, что очень много времени, 5 месяцев, они потратили на то, чтобы взять списке правительства там олигархов и опубликовать. И тут я с ним не могу не согласиться, это очень подозрительно. И наши, в общем-то, мысли развеивают некоторые эксперты из-за рубежа, из США они говорят, что был другой список, но в последний момент кто-то важный и сильный этот список заменил на вот этот. И ну, я думаю, что так оно и было. Нет никакого сомнения, раз там нет Ралдугина, Чубайса, Путина, ну и еще многих, кстати, надо вот посмотреть, еще да. кошельки путинские. Ну, Пригожин, есть там Пригожин. Да, вот есть. интересно. Да, вот, и поэтому понятно, что, наверное, все-таки как-то был основной вариант и был запасной, сработал запасной вариант. Ну, хотелось бы почитать э, тайную часть этого доклада. Я думаю, что скоро почитаем, потому что утечку быстро организует и все будет нормально. Вот. И Минфин США пообещал санкции на основе кремлевского доклада. Спрашивают, какие санкции. Ну, обычно это как. Если э, предприятие, люди находятся... В санкционном списке, значит, американские предприятия и те, кто с ними сотрудничает, с американскими предприятиями, не имеют права связываться с этим. И если вдруг они с ними связались, то они сразу же попадают в черный список. Но американские предприятия будут наказаны жесточайшим образом, а те, кто с ними работает, уже больше никогда с ними работать не будет. Поэтому, конечно, все бегут, как черти отладаны. Даже в офшорах, я думаю, разбегутся. И единственный путь э, такого временного спасения это менять документы. Путин, я думаю, будет выдавать документы оперативного прикрытия, и чтобы можно было или вообще получать их в других странах, там, где живут его друзья. Ну, может быть, в Турции Эрдоган раздаст какие-то документы с гражданством там и так далее. Да, ну, Чехия, Чехия нет, да. А, да. Ну, может быть, Венесуэла, да. Вот. Совет Федерации ответит на кремлевский доклад законом о суверенитете РФ. То есть вот они сказали, чтобы, чтобы все ватники знали. Не, ну просто, не, воронеж, просто, воронеж, да, бомбить не просто доклад, а ну мы там ответим. Такую сейчас мы там примем, я не знаю, эту санкцию. Вот, да. Да, в отношении этих америкосов. Вот. Так что будет ответ Чемберлену, я думаю, очень смешной, как они обычно всегда готовят. Как в лужу пупнут всегда. Вот Василий Васильевич пишет, «Сталин ГУЛАГ клевый блогер, если он в чате, то привет ему». И от меня тоже присоединяюсь, очень хорошо. Лидер демократов в Сенате США хочет узнать, с кем встречался Нарышкин во время визита. Вот у меня полностью совпадают с этим Чарльзом Шумером. Да, вопрос. Совпадают да, вопросы: куда? К кому приезжал Нарышкин, который входит в список? Что он там делал? О чем говорил, с кем говорил? Че выморачивал. Вот. Мальцев за грудин, Мальцев за бойкот. Мальцев за бойкот. И мы все за бойкот. Так что не надо. За Городинин Путин. Путин пусть переживает. Да. Не надо. Мы за бойкот. Все. Только бойкот выборов. Никаких выборов. Никуда не надо ходить. Нужно все дело блокировать. Путин попросил прощения у российских олимпийцев. Лучше бы он у российского народа попросил, сказал «Я устал, я ухожу», как мы уже слышали. Да, ну, бы еще пинка дали для... Да, спорта. и был бы это правильно и нормально, но видишь, он хочет... Он хочет по-плохому, по-хорошему он точно не хочет и уже это совершенно очевидно, когда людей пытают, подвешивают за ноги, там прижигают этими электрическими шокерами и все такое прочее, то есть по полной программе, все происходит как в 60-е, 70-е годы в Латинской Америке, да? то есть представляешь, насколько это вот разница во времени. Но Путин, наверное, что-то перепутал. Сейчас не 60-е и 70-е годы. Сейчас информационный мир. И мы не в Латинской Америке живем. Так что в любом случае он будет наказан. И если не он будет наказан, то будут наказаны его близкие. Такой тоже возможно. Представляешь? Он же не понимает, что вот сейчас он как-то, может быть, там ускоребется, сдохнет. Но м -м, народный гнев никуда не денется. Вот те люди, которых пытали. У них же есть и дети. Даже если этих людей не останется, что они потом? не разберутся, что сто процентов разберутся. Я уверен. То есть, надежда на то, что как в 37-м, там кто-то пытал, а потом никто с ними не хочет разбираться, нет, сейчас такого не будет, сейчас информационный мир, поймите. Сейчас ничего не укроется, все известные эти люди, которые кого-то там пытают, мучают и так далее, и нигде в мире не укроешься. Видишь? Потом хоть Путин и не умеет креститься, но он себя объявил верующим, так да? что ему еще суд страшный предстоит. А вот нашу просьбу выполнила Ольга Попова, погуглила, посмотрела, Пригожина нет в списке, и Чубайса. То есть вот, ну мы говорим, и Якунина нет, тут пишут, Якунин есть, это не тот Якунин, это вот ну. мент московский, а того Якунина нет. И не Ралдугина, не Путина, то есть все кошельки, Нарышкина, видимо, не зря съездил. Да, и я хочу еще попросить, вот э, нам написал э, женщина, одна переводчик английского, большое спасибо ей, э, э, нам нужно вот те ролики, которые люди будут резать, и нужны те, кто режет ролики, и вот сюда пусть напишут, э, те, кто может резать ролики из больших программ и размещать, пусть даже у себя на канале, э, вот, э, Свяжитесь с нами, пожалуйста, потому что нам нужны еще и переводчики, чтобы э, субтитры были по-английски, по-французски. Очень важно, чтобы по-французски были, чтобы было понимание у многих людей, что происходит. Тем более здесь мы во Франции общаемся, и здесь хотелось да. бы продвигать тоже наши идеи. Так что видите, вот у российских олимпийцев он попросил, что... Не, не защитили, не уберегли. То есть то, что он э, все это создал, эту систему. Не, ну система эффективная, надо сказать. Представляешь, люди, которые там 54 место сейчас занимают 47-48 олимпийскими чемпионами. Свой славы получили. Да, я удивлен. Я говорю, я заказал этот, как он э, Да, <свят> Мне собаки давали. У него там какие-то в сердце проблемы были. Сказали, что все, нет вопросов, вот будет жрать мельдони будет как молодой. И так оно и вышло, да. И я поэтому как-то, ну, думал, может, это как какие-то собачьи лекарства. А сейчас смотрю, вон они какие. -то. Так что надо, надо на мельдоний подсаживаться. Собака на улице на собой. Вот и. И когда встречался Путин с доверенными лицами, вчера вот это тоже обошло сейчас все СМИ, поэтому вчера не сказали, как-то к этому отнеслись так спустя рукава, а здесь очень важно, то есть он с Машковым разговаривал и сказал, что посмотрел спортивную драму «Движение вверх» про Олимпиаду 72 года и сказал, что это вам спасибо за фильм. А, значит, Машков удивился и, и сказал, что не знал, что Путин сходил на фильм. А он говорит, я никуда не ходил, фрилешку включил, я тоже современный человек ему, то есть, Я ему... думаю, письменно принесли Да, Я <свят> да, флешку включил Я тоже, то есть, демонстрирует <свят> Всячески, что он умеет включать Компьютер, и на самом деле Ему, да, включили Он, слава богу, выучил слово флешку А Машков сказал Украли <свят> Имею в виду. Да. <свят> это... <свят> а Путин сказал Нет, не украли, дали посмотреть Почему сразу украли и так далее Ну, в общем-то Абсолютно все понятно. И я думаю, что все вот эти вот домашние заготовки, которые делает Путин с актерами, ну Машков может хорошо сыграть. А Путин ну, навряд ли это дано. Да? Ну, вообще это смешно, что уже вот во всем этом цирке, в, в, в этот цирк подтянули актеров, и они играют, представляешь, какие-то роли, и, в это, и роль вместе с ними играет Путин, расписано кому что говорить, какие гэги, как шутить, ну просто жесть какая-то. И вот то, что Машков задал вопрос, украли. Это риторический вопрос. Он что, не знает, что ли, что Путин криптоман, Он, он просто не может, он бы себя уважать перестал, если бы заплатил. Вот отец Ануфри тоже пишет. Путин вор. Абсолютно согласен. Да. И вот в СПЧ назвали отзыв проката удостоверения у смерти Сталина актом цензуры. И я вот удивляюсь, для этого надо быть СПЧ. Ну, вот говорит, кто кого-то убил, говорит, это убийство. Говорит, надо же Нет, там. Для ну, этого тогда... нужно СПЧ, Чтобы, сказал, да, чтобы квалифицировать какое-то деяние, да, ну абсолютно не нужно для этого СПЧ. То есть нужно глаза, уши, просто видишь. Ну вот это вот так, это цензура. Если здесь куда-то не пускают по каким-то политическим соображением, произведение искусства, значит, это цензура. Никак иначе это не называется. Но надо вот дорасти до СПЧ кому-то, да, чтобы сказать, что это цензура. И Два члены СПЧ Шевченко и Свонидзе подрались в прямом эфире комсомольской правды. Везде об этом пишут, там как Сванидзе ему пощечину дал, а тот ему два раза стукнул. Причем я так видел, что ни тот, ни другой драться не умеет, но да, но это да, покрепче. Да, покрепче Шевченко, да, чуть-чуть. Покрепче. Нет, ну, Сванец, я так понимаю, не пытался драться, он чисто так оскорбил, да. вот Шевченко этот из себя крутого, в общем-то, ломал. И... Я не люблю Шевченко по двум причинам, да, ну не по двум, по многим. Но Первый, главный, он путинский. Да, он путинский, это главное, да. Я помню, как когда в Крым вошли эти зеленые человечки, он сказал, ну да уже все ясно, mm -hmm. вошли, вошла российская армия, а потом ускали цицы, он сразу включил заднюю. Понимаешь? И, и потом... Еще помню, что он сказал, что это не совсем, когда ему сказали, что в Чечне российские солдаты погибали, он сказал, это не, со... российская армия. Это не совсем российская армия, это ельцинская армия. А, не совсем российские солдаты, это были ельцинские солдаты. Это я анекдот вспоминаю, как прапорщик в армии генерал Фреса. А его подходит да. к нему солдат, говорит, товарищ же А крокодил летает? Ты что больной что ли? Нет, конечно, не летает. А вот генерал говорит, летает. Ну ладно, летает, но на заньку на заньку. Да, это точно. Вот, вот. Песков заявил, что ему неизвестно, будет ли, будут ли вынесены дисциплинарные взыскания Сванидзе и Шевченко. Я думаю, что все эти вещи делают только для того, чтобы отвлечь народ да, от главного. Да, да. То есть там с, Ванидзе, с Шевченко а, извиняются. На самом деле они там выходят и говорят «Ес, yes, ес!» yes. Представляешь, вокруг этого какая шум. информа, шум и так далее. Так-то уже про них особо сильно никто и не помнит на фоне вот тех событий, которые сейчас происходят. А тут, видишь, Генпрокуратура подтвердила отправку в Дагестан комиссии для проверки соблюдения законов. То есть сейчас трамбуют в Дагестан, потому что там своего назначили сатрапа, а он не может удержать власть. И сейчас туда присылают, надо, надо немедленно всех пересажать. Почему? Потому что надо нарисовать выборы. Дагестан должен быть 100% за Путина, потому что там никак не проверишь, так же, как и Чечня, понимаешь, а там что-то не получается, какая-то может Про случиться да, пробуксовка, и поэтому сейчас там будут трамбовать всех, лишь бы только все получилось, потому что им нужно сказать, видите, вообще на Кавказе стопроцентная явка. Слава, важный комментарий, вот. грязный Гарри. Вячеслав, Станислав, возможно, вам пригодится или соратником У отца квартира стоит пустая в 15-м округе Парижа. Отец большую часть года в Лондоне живет. Может, вам понадобится с вами связаться через почту? Да, Конечно, очень Будем благодарны. Да, очень будем благодарны. Спасибо большое. Вячеслав, ваша карма в том, чтобы. И все. В том, чтобы, это хорошо, да? Как Ваша кредо. кредо Ваша это жизненная кредо всегда. Да, или как это, да, хочу, чтобы все. Нормально, моя карма в том, чтобы. Короче, а иначе потому что шош. Да. Зоркин переназначен на должность главы Конституционного суда. Вот Валерий Зорь... Зорькин продемонстрировал путь приличного человека до совершенно безобразного а, путинца. До совершенно безобразного. То есть был приличный юрист, нормальный и так и делал поступательные движения. В конце концов не, не просто испортил себе некролог, а уже наверное, приличный человек ему просто и руку-то не подаст, не должен, по крайней мере, приличный человек подавать ему руку, да? И почему, спрашивают, Зорькина переназначили? Ну как почему? Потому что Конституционный суд полный говно. Конституционный суд России не является таким, а является как бы гарантом того, что Вова будет класть члены Конституцию, жопу потирать. А Конституционный суд все это, так сказать, проведет уже с точки зрения судебных заседаний. Вот ты говоришь, переродился Зорькин. Ну а как может быть иначе? Если он нырнул в эту бочку с говном... Что же из него может быть? Хорошим она тут не вынырнет, поэтому теперь будет плавать там. Да, ну поэтому нужен такой человек, который с одной стороны грамотный, а с другой стороны уже себя запятнал во всех, во всех, да, тяжких, поэтому он должен быть там, чтобы в конце концов сказать, Скажите. что Путин конституционный. И это же главное, потому что они думают, что если у них есть нелегитимный конституционный суд, если у них есть нелегитимный президент, нелегитимный Совет Федерации, нелегитимная Госдума, то все вот они соберутся и скажут, что вот мы говорим, что этот вот нелегитимный президент, он легитимный, потому что мы называемся конституционный суд, вот это шобла, или там Госдума, или Совет Федерации, вот эта шобла называется так. И поэтому она дает легитимность. Да ничего она ни хера не дает, это шобла. Какая она легитимность? Зорькин, там, Пупкин, какая разница? Они думают, как в математике, минус на минус даст плюс. Но здесь не математика. Гениальная фраза. Гениально. Вор назначил себе судью. О, круто. Да, вы молодец. Вот это. Обязательно кто-нибудь в Твиттере. Это гениальный твит. Вот Зойкин переназначен на должность главы Конституционного суда. Вот Павел Босс 2002 пишет, вор назначил себе судью. А ты э, сделайте твит вот такой, напишите. Но ну, это гениально просто. Ну вот Путин имеется в виду, конечно. Жесть. в Госдуму внесли проект об увеличении периода ухода за детьми, да, то есть есть кто думает, что это аттракцион невидной щедрости, на самом деле это не совсем так, то есть период ухода, который записывался там в это, в страховой стаж для назначения в будущем пенсии был полтора года, а теперь три года, но это ничего не меняет, вы же понимаете, во-первых, до пенсии сейчас никто не доживает, это первое, во-вторых, никто ей платить не собирается, страховую часть пенсии. Кто ее собирается платить? Ее уже давно да. Так что все нормально. И в Госдуме хотят продлить амнистию капиталов до марта 2019 года. Ну Понятно, потому что это амнистия капиталов для кого? Для путинских Конечно. воров и жуликов, которые будут как-то всеми спасать, правдами, да. правдами спасать. Никакой амнистии нет, это, это способ скрыть все, это способ, э, э, так сказать, засекретить. А скажут, а почему там все так скрыто, засекречено? Да как говорят, все равно амнистия, амнистию уже объявили, поэтому ничего страшного, если там как-то секретными путями, какими-то караванами мешки привезут назад. Вот. И Вокруг послания Путина такие гонки, вот он в первой декаде февраля огласит, вот Беном Ньютона уже давным-давно, мы знаем, что 6 числа он огласит, уже даже эта цифра прозвучала, а везде так загадочно, они такие загадочные. Ну, не знаю, может быть, он там будет болеть с похмелья, не огласит 6 числа. Тот, я имею в виду, из Путина, который, который обычно оглашает. Нет, ну там один, будет, один оглашает, другой, другой там отвечает Евгель, на вопросы журналистов. за детьми смотрит. И вот в 2017 году Вероника Скворцова говорит, снизилась во всех группах смертность на 4%. Ни один врач а нет. Ни один врач не верит. Ни один из врачей не верит, что смертность снизится. Во-первых, она говорит, что снизилась смертность по стационарам. В это верят все врачи, потому что говорят, на всех выгоняют умирать домой. Поэтому смертность вообще там, можно считать, нулевая. Как, да? как, как, как у Медведева. А, да, а по России смертность навряд ли э, снизилась. То есть просто в их руках вся статистика. Они могут все, что угодно нарисовать. Поэтому, хотя, может, и умирать уже некому. Вот, вот медики не верят словам министра Скворцовой. Ну и правильно делают. То есть официальные медики не верят. Мы вам не верим, госпожа министр. А Путину, может быть, кто-то верит. Может. Есть какие-нибудь еще такие ватники. Но их остается все меньше и меньше. Мы видим это вот даже по... Интернет. Да, и вот долги россиян перед банками превысили 12 триллионов рублей. То есть путинским банкам регионы должны два с половиной триллиона а граждане 12 а триллионов то есть таким образом долги перед путинскими банками граждан и э, регионов составляют 14 с половиной триллионов официально это сколько получается это получается Ты 250 миллиардов 300 30, и 250 ни хера себе да. 250 миллиардов долларов. Это бюджет Российской Федерации меньше. Это меньше ежегодного бюджета России. Вы представляете? Но Путин, это как слону пончику, у него одного 400 миллиардов. А если со всей бандой, там полтора триллиона уже у них нашли, только на Западе выведено. Да, блядь. Не, ну вот это реально. Это цифры, которые они дают, сами они рисуют. Вот, говорит, вот тут далте. Вот да. пишет, смертность легко почитать, если прослушать переговоры по радиочастотам, вызов скоро частоты в воздухе летают, лови, слушай, кто Путин, кого Путин пытается обмануть. Да, ну сейчас информационный мир сейчас очень легко и без даже слушания чисто понять, кто и сколько умирает. Вон на кладбище приходите и смотрите просто по, по годам, и все сразу становится ясно. Вот, и... Что сделал коллеги Верховного суда по гражданским спорам, признала правоту Сбербанка, видите, А в чем был спор, в том, что человек перегнал на счет Сбербанка деньги, а ему не дают, а говорит, они у тебя подозрительные, он обратился в Верховный суд, и Верховный суд, говорит, да, все правильно, Сбербанк делал, твои деньги подозрительные, и сейчас получается, есть деньги путинской шоблы, которые абсолютно не подозрительные, они украденные. И в отношении этих денег существует э, это, амнистия. И в отношении этих денег, если их вдруг отняли в Америке, существует закон Ротенберга. Но если у тебя какие-то деньги, и ты перевел их в путинский банк, то есть от других платежных вариантов у тебя может не быть, то у тебя их забирают и говорят: они у тебя подозрительные. Слав, а ты смотрел мультфильм Золотая антилопа? Да. Там как деньги подозрительные ну, попали. Да, да, да. А теперь как я. Говорит, так, так, так, так. Покажи свои деньги. Говорит, они могут оказаться подозрительными, фальшивыми. Ну, сейчас, сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним. Тебе повезло, твои деньги настоящие. О, Падишах! Ты по ошибке в сундук со своими деньгами бросил мои деньги. Он говорит, несчастный, что я натворил? Говорит, отдай мои деньги. Как же я могу тебе их отдать? Если я буду отдавать твои деньги, среди них могут попасться и мои, а своих денег я никогда никому не даю. Вот так да? Абсолютно то же самое. Представляешь, то есть у людей, они теперь еще так будут отнимать. Я глупец, не понимал всей сложности информационного мира, говорил, путинцы дойдут до того, чтобы деньги отнимали. На улице. Ну, то есть идет человек, Почему? да, у него раз отбирают кошелек, говорит, так у тебя здесь 100 рублей, 50 рублей мы забираем, но это подозрительно, Подозрительные. Да, -то. подозрительные. А 50 иди. Оказалось, нет, они ну, решили и... проще в банке, все нахер, деньги твои подозрительные. Иди доказывай, что они не подозрительные. Представляешь, то есть я понимаю, так Сбербанк скоро всех объявит подозрительными. Нужно будет доказать, что они не подозрительные. Ну, у кого-то на это идет день, у кого-то месяц, год, у кого-то. Лет, да. И в результате Сбербанку, а читайте Грефу с Путиным, перепадет нормально. Слава, вот по поводу того твита, который тебе понравился. Вот его да. еще перефразировал э, Жеребцов Игорь. Идет молва, народ во всю судачит. О том, как вор судьбу себе назначил. Судью себе назначил. Да. Так что... И... Я тут написал, прочитав вот эту статью про кидняк Сбербанка, я написал «Госкидняк». Ну, потому что это же не Сбербанк кинул, это кинул государство путинское. То есть государство воров и жуликов теперь вообще демонстрирует открыто свою позицию. А ну-ка иди сюда, а ну-ка дай, а ну-ка иди отсюда. И ничего не сделаешь. Потому что их Верховный суд, их Конституционный суд, их Госдума, Совет Федерации, их вор-президент, там так называемый, как, хотя никакой не президент. И все. Поэтому единственный путь, ребятушки, это забастовка. Следующий период. Представьте, вот если если еще, да, если, если, да, не, но ну, за востокая часть революции. Да, да. Сейчас следующий период, вот, представляете, у нас ничего не получается. И что сделают они за 6 лет? Вы представляете, вот за эти 2 года они уже какой пиздец устроили в стране. Вот только за последние два года они сделали адского ада больше, чем за весь предыдущий срок Путина. Да? Вот я имею в виду с точки зрения законов и с точки зрения выворачивания яиц что они сделают за будущие 6 лет ну и, и нетрудно предположить то есть Россию нам уже потом не спасти, вот если мы это позволим сейчас сделать, то можно распрощаться с Россией, ее не будет просто а может и всего мира не будет потому что это падло, потом когда будет загнана крыса в угол, в конце концов нажмет на кнопку, у нее нет другого варианта, кроме войны как у Гитлера, поймите кто не может это понять, ну я, я не знаю это, это проще пареной репа Бойкот, только бойкот. Минстрой предлагает Сэкономить, способ сэкономить на оплате за отопление. Знаешь какой способ? Не топить на Повесить счетчики. Как будто мы не проходили это уже да. с водой и электричеством. Помнишь, говорили, вы сэкономите на электричестве и на воде. За свой счет люди повесили счетчики. Каких-то поверителей оплачивают, а потом говорят, а нахер на ваши счетчики. Тут есть еще общедомовые территории, а еще есть там какие-то моменты подключения. И вот на соседней улице из трубы течет вода, это на всех разбрасывается вода. Поэтому засуньте в жопу показания вашего счетчика. А он говорит, а зачем мы счетчики ставим? А затем, что нам, вам, вам, нам, вам их надо было продать. Вот сейчас им надо продать счетчики, которые будут эти гектаколории учитывать, представляешь? А потом будет то же самое. То есть они уже... Потом.. Нужно будет счетчик для счетчика, поверитель для поверителя и так далее. Безумие. Причем мы же уже проходили, что люди вышли с плакатами, там нет, нет, нет труб, нет оплаты, да? Но у людей, с людей оплату за отопление берут, у которых отопление нет чисто технически, даже нет да, да. труб у них, у них печки стоят, а с них берут за отопление. Так они что здесь, что не будут брать? И правительство разрешило регистрировать компании без наличия офиса. Представляешь, это сразу Легче отмывать, чтобы было Конечно, Да нет, да вообще, что любой сейчас, сейчас человек занимается своим модным бизнесом А здесь они начинают заворачивать гайки Регистрируй компанию Регистрируйся как частный предприниматель Да у меня офиса нет, не нужен тебе офис Нам деньги нужны, нахер нам твой офис Давай бабки, понимаешь То есть вот что угодно, лишь вот только с людей А некоторые на это купятся Скажут, вот я сейчас зарегистрировался Как только он зарегистрировался Все, к нему налог и полицейские, и кто хочешь могут приходить. Так он пришел, что то ко мне пришел? А ты чем тут занимаешься? Я ничем тут не занимаюсь. Иди нахер. Это мое дело. Все. Доказать очень сложно, что он там что-то индивидуальной какой-то деятельностью занимается. А здесь он сам пошел и зарегистрировался. Не надо этого делать. Ну их нахер. Они по тому принципу живут, как в анекдоте. Помнишь, когда советский период хороший анекдот был, когда женщина приходит, значит, к, там, к старушке какой-то, говорит, у меня муж пьет, как мне его отучить? Она говорит, ну, вот там я тебе, значит, такой -то, то пойло, там, зелье сделаю, там, его напоишь, и когда он там проснется, спохмела, ты возьми дохлую кошку, налей в таз водки, и кошку утопил это, и он увидит, это будет болевать дальше, чем видеть, там, туда-сюда, и, и дальше уже все, бросит пить. Ну, а так сделал, муж бросил пить, и где на, на заводе работает, подружки свои товарки там рассказывают, говорит, вот муж так пить бросил, а блин, ну как? Он говорит, вот такое зелье, вот на, вот там его вот, с водкой смешай, он выпьет, потом проспится, а тут таз с кошкой, от а сама уйди, не мешаем Ну, та ушла, возвращается, в жопу пьяный сидит, муж выжимает кота, киса, ну еще капельку. Вот это абсолютно те же самые вот эти уроды, то есть весь мир блюет от того, что они делают, а они выжимают очередной раз эту кошку, дохлую, блядь, хотят еще капельку с нее получить. И Путин назвал российскую армию одной из ведущих в мире. Надо сказать, что российская армия отсталая достаточно и является одной из ведущих в мире только по одной причине, потому что мир на фоне американской армии, как бы даже и особо сильно не вооружается. Yeah, и, да, сравнивать российскую с американской армией смешно. Да? А половина, большая часть мира защищена американской армией, поэтому они как-то, какой, какой смысл иметь свою масштабную, ну там в рамках НАТО. Что-то заезжали, да, там, что, зачем в Литве огромная армия, да, там, зачем Эстония, хотя они тоже сейчас уже поняли и делают там что-то, по крайней мере, Польшу в том числе. Поэтому это пока такая армия, пока нет э, еще э, такого прогресса с точки зрения новых технологий. Они уже есть, а э, пока они так не применяются. Вот посмотрим, какая будет японская армия через 10 лет полностью будет из дронов состоять, и всякой херни, я посмотрю, как и, и, и, и будет очень трудно, и китайская армия, и вот, вот очень хорошее мне понравилось следующее сообщение, в России испытывают беспилотный вертолет, способный нести 150 килограмм оружия, представляешь, есть они не могут сделать нормального дрона, они берут вот вертолеты России, Берут соосную базу Какого-то вертолета И делают его якобы Беспилотником да, ну Туда устанавливают оборудование Которое, ну, там, я не знаю, в Китае Купили вот для этого Очередного робота И то есть, ничего нового Делают робота с палкой в жопе ну, Робот с палкой в жопе, да, вертолет Представляешь, вертолет Соосной системы То есть, все уже давно делают Какие-то квадрокоптеры Какие-то, я говорю, вот эти мелкие дроны, то есть концепция какая? В США вот эта вот система, которая была секретной, они рассекретили ее. Как она работает? Причем и морская, и сухопутная. Да? Сухопутная вообще очень смешно работает. То есть э, летит Б-52, представляешь, то есть такой грузовик, я не знаю, 50-х годов, да, открывает пузо, оттуда из Брюха вылетают там всякие доминаторы, да, там предаторы, доминаторы, там, а в них еще куча всяких вот этих маленьких, они беспилотники доставляют уже к месту, там раскрываются и все, и полетят. разделяются. Да да, да, да, да. И вот у них вот эти вот доминейтеры, которые у них не пошли, что-то про них вообще они замолчали. Они были крупные достаточно. То есть летала такая штука, 36 часов могла крутиться, и их несколько тысяч. И убивал только вооруженных. Ну, то есть убивал танки, пушки, там, я не знаю, бронемашины, вооруженных людей. Все. Причем у нее четыре снаряда, и пятый снаряд она сама. Ну, то есть и у них общая система взаимодействия, да, то есть и интеллект еще есть. Ну, так сейчас они наделали вот таких маленьких, и во, во флоте вообще применять сейчас это стали или при помощи выстрелов пушечных, то есть в снаряде да, что, 5, да, стреляют, и они да, вы, выскакивают. Либо беспилотник вот тот, который Груман э, сделал, с корабля поднимается с вертикальным взлетом и разгружается где-то. И они уже там всех дербают. Вот это вот. Вот это беспилотник, понимаешь, вот это беспилотник, а вот это хер, хрень, вер вертолет, в котором будет установлена какая-то фигня. Это вот лучшая армия. Вот эту вот фигню, вот этот вертолет, вот погуглите, беспилотник Китая на базе вертолета Китай сделал в третьем, что ли, в четвертом году, я врать не буду. Вот погуглите такой черный страшный, как смертный грех, Вот и тоже где-то килограмм 150 он поднимал. Но это был когда... Вот опять Коня Резникович Падло хороший прислал комментарий. Из анкеты будущего. Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники вперед реформ к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке? Ну да. Вот. И закупки да. Минобороны, ФСБ, службы внешней разведки станут закрытыми. Это якобы из-за секретности. И все закупки, якобы связанные с обороной России, а там все они могут связать, хрен с пальцем могут связать, будут секретными. Чего вы не выставляете? Это с обороной связано, так что 60% бюджета секретно. С деньгами смей... связано. Смешной бюджет, а басы какой смешной. То есть украли все и то 60% секретно. И здесь, и все госзакупки секретные. Ну, до чего должны. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Похоже, доложил ему что-то. То есть, такое ощущение, что Эрдоган генералиссимус, а Путин при нем полковник, да? Такой уникальная совершенно, совершенно ситуация. То есть Эрдоган херачит курдов, а постоянно ему названивает Путин, встречается, общается. То есть мало того, что ä, кинули курдов таким образом, мало того, что Эрдоган смеется над этим Башаром Асадом. Ну, он действительно смешной, Башар Асад, но Путин как бы этого Башара Асада пригрел, да. Эрдоган об него вытирает ноги, мочит. Сейчас я думаю, что и сирийская армия будет нахлобучивать, ну, по крайней мере, случайно. Ну вот, и а Путин нормально ходит на доклад. Вот что знает Эрдоган про Путина? Почему он вот так крепко держит за яйца? Почему любая встреча с Путиным Эрдогана ⁇ это убытки э, для России? То обязательно что-то Эрдоган отожмет. Даже те помидоры отжал. Помнишь, то есть никак не хотели давать возможность помидоры возить, и то сломались. Макрон призвал Россию повлиять на Асада, ну, что тут можно сказать, я понимаю, что если это как дежурная фраза, да, не иначе. Да, то нет. можно это, ну, ну, всем понятно, что на какого Асада, что нет никакого Асада, этот Асад, это Путин, это вот такой он многоголовый, на того, руке сидит, да, Поэтому такой Асад, он контролируется ираном, и Путиным. И вот они там как-то между собой распределили, кто за какую дергает нитку этой марионетки, и все. И Германия разрешила строить Северного потока-2 в своих водах. Очень плохая новость. Представляешь, Дания запретила. Швеция тоже не очень рада. Польша в ярости. Германия раз, чип включили заднюю. Вот так. Да. Не знаю, очень, очень странные вещи происходят, конечно, очень странные вещи. И Трамп назвал Российскую Федерацию и э, Китай, в общем-то, э, соперниками, бросающими вызов интересам и ценностям США. Ну, Китай-то можно так назвать, а. РФ это Путинская РФ это просто препятствие На пути Ну некая опасность Так скажем такая вот. А Китай, Китай реальный конечно Реальный противник И хорошо что он это понимает Трамп в третий раз Трампа в третий раз Выдвинули на Нобелевскую премию очень весело. И ты знаешь, вот я, честно как говоря, 2 все не мог получить да. Оскар. Я бы, если мог голосовать, я бы с удовольствием проголосовал за Нобелевскую премию Трампа, только, правда, при одном условии, которое он уже не выполнил. И это следующее условие, и очень, я сожалею, он подписал указ о сохранении тюрьмы в Гуантанамо все блин, то есть настолько, да, те, те достижения которые были у Обамы ну я думаю может быть он специально все это нивелирует в ноль то есть э, все Обамовщину так а -а -а. скажем ну вообще конечно это, это очень большая ошибка нахрен она им эта тюрьма там в Антонамо она им нафиг не нужна а, э, с Кубой были бы замечательные отношения и все и все вопросы можно было бы решать на Гавайях уволили того, кто дал ложное предупреждение о ракетной атаке, представляешь? Я представляю, как его вначале долго били все, да? а Мы потом уволили, а у нас бы шампанским угощали. Ну да, наверняка. Да или вообще ничего бы не сделали, если бы это был путинский какой-то хлебосос. А -а -а. Сказали, ошибился, ну что никто не ошибается, что И... Минюн США начал расследование против Apple за замедление работы iPhone. Ну, я понимаю так, что вот можно ванковать совершенно смело. У Apple, сколько там, 270 да, миллиардов лежит, не знает куда девать. То есть англичане уже их нахлобучили там на сколько-то миллиардов, на два что ли. Но ну, это они англичане все-таки. Да, а эти-то на два не согласятся. То есть, эти прикинули, нифига, там денег столько валяется у них, а тут еще говорят, у них там какие-то были проблемы с замедлением. Что нужно сделать? Ну, надо денег там снять с них, хоть 10 миллиардов там получить, а то что они у них просто так лежат? Так что, я думаю, что они договорятся на, на земле, а отшелушит Apple денег, десяточку, и все будет нормально. Ну, посмотрим, чтоб... а то, может, и не десяточку. Нет? В Австралии на распродаже купили шкаф с секретами правительства. Там какой-то шкаф с правительства продали, а в нем полно секретных документов. Бывает же такое, представляешь? Ну, это вот отношение австралийцев к секретам. Ну, плевать, какие секреты. У них там не воруют особенно. И вот в Австралии кенгуру увидел хорошие в прыжке, сбил велосипедистку. Бежал, там ехал толпа велосипедистов, кенгуру прыгает и сбивает. Кенгуру-то убегает, а велосипедистка в больнице. В Британии запретили кота кормить, его зовут Палмерстон, который в этом форен офисе ловит мышей он плохо стал ловить мышей, до этого был вообще там чемпионом по мышей, его запретили кормить. Я помню, когда в 98 году был в форен я видел кота какого-то, ну такой он худой был, надо сказать, и меня что удивляло, это здание Индия называется, длинное такое, все несколько, посмотрите, по... три что ли этажа, ну длины неимоверные, вот огромный квартал он занимает, и, значит, заходишь, сидит бабушка, вахтер, который вообще не спрашивает, куда ты, кому вообще, всем пофигу, представляешь? Ну, ну что, что характерно, вот, ну, там, обща, пообщались, вышли, я тогда курил. Покурили, сигареты, куда бросать? Ну, здесь бросай, пепельниц никаких нет. Ну, кинули под ноги, ушли. Опять общаемся, выходим, сигареты этих бочков уже нет, уже убрали, там все. Опять, вообще там интересно было. Тогда, сейчас я не знаю, давно там не было. Тогда не было ни урн, никаких, ни пепельниц. Все кидалось так, все убиралось. сразу Мороженое съел на там Всегда там был. И все. Я говорю, и вот бабушка сидела, божий одуванчик охранял форин Ну, сейчас я думаю, что по-другому, конечно, там тоже. Но было интересно тогда. И вот на борту, помните, мы говорили, что с паромами... Я не рекомендовал нашим гражданам ездить на пароме в Тихом океане, утоп паром, значит 80 человек, говорят, был на борту, хватились только через несколько дней, удивительная ситуация, ну он там где-то на Кирибате от острова к острову ездил. Ну, там что-то, наверное, на Кирибате особенно не это не, не фиксируют, когда они уезжают, когда приезжают. Поэтому он там не приехал не несколько хватились. дней, только через несколько дней хватились. Вот рыбаки каких-то подняли 7 человек, еще кого-то нашли. Ну, в общем-то, 80 человек там точно нет. То есть, первоначально вообще информация была, что 50 всего на пароме оказалось 80 а не 50, ну и из них там уже десяток спаслось, а больше там никого Так что, какая-то трагическая история очень, ну я говорю, я не рекомендовал бы на паромах в Тихом океане ездить. Это сейчас. Все равно не закончилось. Да, небезопасно нифига. Так, ну давай тогда ты читай чат, а я прочитаю донаты. Так вот, кот верный, Мариночка. Слава Станислав, добрый вечер. Всем нашим привет. Небольшой вклад, но усмотрение. Спасибо. Приходили сегодня с агитацией, хотели спустить с лестницы. А там старушонки из путинского спецназа. По интонации разговора мало кто отвечает, что пойдет за на, на спецоперацию да, ну понятно Артём, здравствуйте, прекрасная идея с бойкотом к сожалению может не сработаться уже сейчас всех несчастных бюджетников запугали обязав явиться на выборы и заставили взять открепительный со всех родственников сгонят на участке как стадо на 100%, поверьте сам был бюджетником Словом нация рабов Нет, ну надо этому сопротивляться, Кроме всего прочего, я говорю, бюджетники все могут заболеть Уехать, умереть и так далее У всех могут быть, случиться какие-то вещи Как они докопаются до них ну вот я заболел, вот я скорую вызвал Пошли в жопу Михайлович, вот хороший прислал комментарий «Мерзкое подлое хуйло, ненавижу я тебя уже давно. Ты народ наш грабишь, убиваешь, и страданий его не понимаешь. После выборов тебе придет конец, Ботокс, ботоксный ублюдок и подлец». «Хорошо. Кот белый. Виват Кунтивич. Вячеслав, передать, пожалуйста, привет Эдуарду». «Эдуарду привет». Мария, листовки с итогом путинского управления клеить в лифтах, домов, лифтах, торговых центров, оставлять на сиденьях в транспорте и тому подобное. Не обязательно печатать каждый может хотя бы одну в день написать печатными будками, это займет пять минут. Да не надо, можно писать, конечно, но лучше сейчас распечатать, тем более у каждого на работе есть принтеры, компьютеры и так далее. Можно пачку распечатать и все. То есть надо запускать народный принтер. Александр, вы не правы, у Ватников взрыв мозга от кремлевских списков не происходит, зато он происходит у меня, когда пытаются говорить им про это. Проделайте психологический эксперимент сами. Купите в аптеке вату и положите ее на распечатку этих списков. Уверяю вас, взрыва ваты не будет. Нет. Вата несколько по-другому работает. Вы же понимаете, то есть, когда какие-то списки, они что же интересуются. А им про эти списки говорят. Лучше было бы помолчать. А им говорят про эти списки. Они говорят, а кто там эти списки? А вот кто, вот кто. И то есть списки воров и жуликов, состоящие из правительства да как-то э, заставляет это задуматься в любом случае любое движение лучше чем э, э, так сказать вот э, статичное состояние ну кроме бойкота конечно но бойкот, при бойкоте лучше все статичное состояние как ну, ну, выкидо как, да, как движение к революции как как выкидо то есть в принципе веревки они бьют, а пробить не могут, потому что здесь нет сопротивления. Александр, я боюсь, искусственный интеллект, говорят, он думает как человек. большую часть роли, программы, и судя по вашей э, реакции тест Тюринга, они проходят. Вам что, натуральной ваты мало? Представьте, выходите, вы из дома, а там кроме ватника еще и синтепоновые терминаторы разгуливают. Да, ну так оно и будет. Мы же понимаем, что первоначально вот сейчас что является современным средством производства? И вообще, что такое средство производства? Средство производства это орудие труда, и те, кто этими, то есть, производительные силы. Что такое производительные силы? Это средства производства, которое орудие труда. И люди, то есть, те, кто трудится, Вот что является производительными силами. Сейчас производительные силы в современном мире, это средства производства. Компьютеры всякие, гаджеты и так далее. И вот там молодежь, которая ими наилучшим образом может пользоваться. Это вот сейчас, это переходный период, когда они, так сказать, вот творят революцию, творят будущее, новую общественно-экономическую формацию, но время же не стоит на месте и дальше производительными силами уже будут не люди вы понимаете, дальше будут средства да? производства и искусственный интеллект, человек будет не нужен с точки зрения производительной силы, все, то есть и вот и тут, тот кто является как бы ну, так сказать, гегемоном а гегемоном является тот кто владеет самыми передовыми средствами производства, а владеть ими будет искусственный интеллект тот и будет гегемоном будущей революции. Зная это, мы можем к этому подготовиться и не провоцировать то есть не делать той глупости, которая приведет человечеству в жопу, про которую рассказывают и Хокинг, и все остальные, кто смотрит в будущее говорят: да, искусственный интеллект отдерет вам яйца. Но можно ведь сделать таким образом, чтобы не отодрал. Мы понимаем, что этот период будет что будет такая революция, но давайте не будем Путинами. Давайте, если мы как Путин встанем на пути, да, то все, сметут. нас сметут всех, и людей вообще не будет. А если мы все четко поймем, как сделать, сделаем к общему согласию все очень хорошо. Я думаю, вы за этим будущее. Но для этого нам нужно прежде таких как Путин убрать. Вот грязный Гарри написал, написал, что написал нам на почту. Это по поводу квартиры в Париже. Надо не забыть спасибо, посмотреть. Да, спасибо, да. Не, не забуду, как он смог. Так, Легас, власти выделили кучу денег на отстрел бездомных животных чемпионату мира. У кого э, приезжают или приехали знакомые иностранцы, большая просьба спасать их, забирать к себе и по возможности спас, спасаться самим. Не, не оставайтесь равнодушными, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Да, убийство животных это еще одно из преступлений Путина, но если они не жалеют людей, если они, они пытают людей, и если они хотят остановить производство и выгнать людей, которые на них работают на время чемпионата мира. Ну что, что их может остановить? Если Путин уничтожил собственный народ фактически, что может остановить эту гниду? Ну, понятно что. Только пуля казака все догонит. Или лопаты. Ну, да. Нет, ну, я имею в виду, что это какая-то должна быть такая вот остановка по требованию. Стоп-кран какой-то, да. Так. Где чемпионат мира будет? Ну, там же определили они, какие... Придурок, никогда не будет искусственного интеллекта. И я очень, я, я, как говорят, я на вас очень удивляюсь. Да? Искусственный интеллект уже есть, может быть, в зачаточной форме. Что есть такое искусственный интеллект? Это самообучающиеся системы. Это на раннем этапе. На более позднем этапе это системы, которые ставят себе задачу, сами обучаются в рамках этой задачи и ставят новую задачу, в рамках этой задачи обучаются, решают и ставят новую задачу и так далее. Вот что такое искусственный интеллект. Если вы считаете, что этого никогда не будет, то, ну, я не знаю, и я сразу вспоминаю письмо ученому соседу, помнишь, Чехова, «Этого не может быть». Потому что этого не может быть никогда. Ну, может быть, это и крутой аргумент, но за всю мою 53-летнюю практику он не работал. Не да. Все мольские прогульщики разбежались. Никто никуда не разбежался. Вы понимаете, все происходит, как должно происходить. Да. Мы противодействуем режиму Путина. Мы делаем революцию. Сейчас этап, который называется забастовка. И в любом случае мы победим. Рано это будет, поздно ли это будет. Ну, все будет зависеть от того, насколько это нужно России. Мальцев изыди. Хорошо. Изыдим. Вот пишет робот-рэпер Пеппер. А не рэпер уже сделан так он самообучающийся, обучающийся лучший робот для дома стоит 250 тысяч рублей искусственный интеллект плюс дроны летающие плавающие будут служить антихристу скорее всего до антихриста сил таких не будет чтобы заставить искусственный интеллект мотивации служить антихристу искусственного интеллекта не будет понимаете вот а этого все будет нормально так спрашивают как присоединиться к революции очень просто присоединяться 28 числа надо было выходить. сейчас нужно ходить и агитировать за забастовку избирателей, распечатывать листовки, общаться в интернете. Распространять вот эту программу. Да, резать программу, то есть делать. Я напоминаю, что вот у нас надо мной эта строчка на помощь политзаключенным и их семьям. Не очень активно, к сожалению, идет Мне Постоянно вот, каждый там, Раз из России скидывает отчет Не очень, конечно, это быстро идет, но в любом случае средства собираются, из каких-то не хватает, мы добавим свои. Вот, и мы вот там сверху для программистов, и не только для программистов, я говорю, нужен переводчик французского еще, еще нужен переводчик английского, очень, вот, да, может быть, и каких-то других языков, чтобы и нужны те, кто монтажом умеет заниматься, кто может сделать нарезку нашего эфира, и, значит, для того, чтобы мы потом субтитры иностранные прицепили и, и распространили. Ну или вы сами можете распространять. Так что большое спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо. Если кто не устал, подождите, сейчас да, начнется сейчас. программа Рев Панорама моя. Да, я поэтому прощаюсь с вами, чтобы вы могли продолжить со Станиславом уже общаться. До свидания. Да здравствует революция. До свидания. Да, и подписывайтесь на наш канал, потому что нужно, чтобы было сто тысяч, чтобы можно было как-то с Ютубом бороться. И смотрите на наши передачи на канале «Народовластие». Спасибо, до свидания. До свидания.